Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы будем проходить испытания чемпионата по Бравл Старс, что уже круто. Только, ну правда, с одним тиммейтом. А, третьего я не нашел. И постараемся пройти до конца. Получается, здесь всего лишь три жизни дается. Ну, две. Вот. И если делаешь три, то умираешь все. Больше никогда не играешь. Ну, мы полетели в каточку, а ты обязательно прожимай свой локосик прямо сейчас, иначе я не выиграю и не дойду до конца это обязательное условие досматриваю ролик до конца и взял я кстати Биа, мой тиммейт Пэм а это рандомный Фрэнк, который реально нагибает смотрите как хорошо Чип его зовут Чип плата Чип Плохо. ну в принципе здесь первые тиммейты ой, противники пока что слабо играют они не настолько профессионально отыгрывают, Ну ничего тут тоже можно отлететь как бы, <laughs> команды уже нормально собираются вот. И, кстати говоря, напиши в комментариях, ты прошел испытание или нет. 18 хп остается. Так, ну хорошо, Фрэнк, смотрите, как хорошо стоит, прям. Держит позицию. Несмотря на то, что это первая катка, она а попадается такой хороший тиммейт. Так, я немножко умираю. Ну, я думаю, 10% они соберут мои тиммейты. Хорошо, мы забираем первую победу. И смотрите, что по испытанию. Я сниму первую катку сейчас, что снял. И среднюю, и последнюю. Так что давайте полетели. Так, я снимаю седьмую, вроде, катку. Это середина. Я играю за вольта. И, смотрите, просто в моменте успел запись включить. Меня немножко отталкивают из-за из этого урона. Меня просто сносит. Тут позиция прям вообще как-то сложно. Контролируемая. Ну, смотрите, как хорошо Леприма заходит просто на э, Гейла вовремя. Бастер. Забираем Бастера. Хорошо, забиваем гол, просто заходим туда в ворота. 1-0 пока что еще хорошо, мне нравится все. Давайте прыгнем прям сразу на двоих. А меня немножко отталкивает, прям вообще беда бедой. Вон, ничего страшного. Так... Ага. Смотрите, здесь прям хорошая позиция Взять, отобрать мячик И прекрасно Просто посмотрите, как я от отбираю мячик и забиваю гол Повезло, что ничего не сказать Цикас с нами был Тоже танк Ну неплохо, в принципе И полетели сразу же к концовочки Так, ребят, мы просто без поражений пока что идем а, Наверное, да 14 победу оформляем. Посмотрите, какой против нас пик был. А, я смотрел у ММА. У него такой же был пик. Просто для выноса этого нокаута. Ну, но мы с моим тиммейтом, с Мортисом, и я Пайпер, просто выносим ее. Не знаю почему, но у нас просто Рика попался. Этот пик немножко отконтрели. И тот же, кстати говоря, Рика с нами попадается. Неплохо. И такой же пик. А, ну, это уже опасно, конечно, 15. Пятнадцатую победу, не знаю Оформить не получится, у нас всего лишь Одна жизнь Да, я вспомнил, у нас одна жизнь остается Давайте а, Заболтался Вот так вот, 2-2, но Не знаю, наш Морти, не знаю, почему Почему мы Так странно отыграли Можете залететь уже а -а -а -а -а. Печально. Так, пока что первое поражение. Уже ситуация немножко поганая, потому что у нас одна жизнь. Если мы проиграем, то это будет 14-3. Что будет очень плохо. Так, ладно, если сосредоточусь на катке. Ну да, у нас минусуется сразу. Рикошет. А, да, хорошая залетка но Ну это бесполезно. Меня притягивают. Ну ладно, бывает, что сказать. Против пика и мама ничего не поделать. Вот вам и явное удостоверение того, что пики от мама работают. Обязательно смотрите его видео. И вот, как и говорилось, 14 -3. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, а если понравилось, да, ага. ставь лайк. Всем удачки, и всем пока-пока.